Всем привет! Сегодня короче хочу сделать обзор небольшой на деревню. Я уже делал свои деревни с музычкой, но я решил сделать У меня есть. Я сделал обновление своей деревни и вот, как вы знаете, первая кузница. Ну, это не совсем кузица, хотел сделать его, но первое, я не знаю, как делать кузицу, точнее не умею, хотя я знаю как, но не умею. Второе, это не хватило места. Просто у меня газон тут был, травой закошено, заросло травой и все. Но теперь есть место, ну нет, я пока что не... Хай, так будет. Ферсит тоже норм. Как вы видите, тут уже лес появился. Да, я сделал лес, так попозже из про Да, кстати, тут лесной уголочек такой есть. Да, сделал такой местечко. Сейчас. Вот так такая запись, такая, короче, запись прекратилась у меня. чего Похоже из-за блокировки экрана. хай странно. Так, -си. вот. Много уголочек... уже начи ночь уже скоро уйдет. Как вам? К типа камеры видеонаблюдения типа рабочая, но на самом деле ни хрена не рабочая. Да, горох защищенный у меня. Т тот, кто понят, опа. Но, у -у -у -у. тут кто поет коровы были коровы теперь здесь опа а где все остальные они не понял сейчас заспавню чуть позже накормлю их так, злой лошади, а? трое трое. Ну, как раз я сток. Пока было столько осталось. Так, не мычи. Я приду. Там заброшка за забу. За, за таким высоким забором. И многие будут спрашивать, что это такое? Вот это. Это граница ряд. Я хотел из бедрака, но не додумался. Да. Тут парковка у меня. Да, слишком много фонарей специально. Так, кстати, в лесу я там построил. Вай, вай, вышку мегафона. И, честно, такая красная, что ж не стало страшно. Просто огоньки красненькие. Так, с, посмотрим, что там у нас дальше спросите вы это что такое вот это за железо дри, деревянный забор и файл это местоположение спауна то есть тут, здесь телепортация спауна сотрите сейчас свою деревню локкейт и вот. Я сюда телепортируюсь. Ну, может и ниже. Ш на 64. Игры 64. Так. -с. Амбарчик такой. Там ужасно уже все заросло. Там никто не живет вообще. Да, тут вообще никто не живет. Вообще в этой деревне, так как... Я отключил призвание мобов до находки я много деревьев доходил но они мне не подходили еще с версии 1.12 и вот нашел к сожалению если вы хотите мой сид тогда к сожалению с версии 1.12 как раз все это будет если ниже или выше то нам будет иначе по другому вот это у меня еще с 1.12, но я уже на 1.16. Так. Огород тут мой. Это я сам построил. Так как тут колод нету. Сразу фишка такая. А тут колоды есть, значит. Это не моя была. А теперь посмотрю на заброшку. Капец, ребят. Мрачно. Темно света нет. Вообще. Фу, загажено все. Так, тут тупик. Так. Вот это моя хата. том видео которое я показал там были факелы и вот этой ерунды нет кстати как он рубин нравится так но ну это непростая хата а, смотрите чё тут типа бункеры но тоже мини-хатка хотя а это так кажется по размеру а я Специально для защиты. Подверстаком. А так, ребят. Так, не тут. О, телефон, кстати, у меня есть. Pixie 4. Так. Опа. Я шо Опять шо ли выкинул, ну, ладно. Слушай, что... у меня есть креатив. Так что так. Ну вот стоит верстак, как верстак, да? Да. Так, пожалуйста, сюда положу. Часы, компас. Давайте по спин. Шутка. Так, Верстак как верстак. Если Вот так делать, конечно. А идут люк. Так, ставься. Скотина. <смех> Твою мать. Иногда это, Хотя... Задолбуйся опять. Ну и в пень. Вот так делай и все. Пожалуй, и это уберу так как она меня раздражает также. Все, спокойненькая хата. Хата на тата. Шучу. моды у меня будет на аккаунте spaces.ru. вас spaces.m. У меня есть там личный сайт. Вы просто на поиске бейте. Заходите на сайт spaces.ru. Жмете поиск. Ищите мне по Dempro309. Затем, вы выбираете люди, иди там уже с логотипом перевёртой буквы либо какой-то другой, там будет я, там у меня два аккаунта, один я уже бросил, так как, я тогда забыл пароль, но смог восстановить, вот так и вот, поэтому бросил, хотя активировать я не собирался, но... и будет, продай там, а иди будет, Молодь кстати вот мы возле вышки присланились к вышке сейчас вам покажу как она выглядит зараза тут заросло все специально так сделал чтобы спрятать от жителей от меня вот факел с резцом но уроды они разработчики назвали вот так смолвский блин смолвский душ с мозгом, с рестоном, мать выбь. Из-за маты, конечно, было реально. Меня так же вотко раздражает. А ну-ка, друм можем попасть. Так, я раньше... О, да? Я раньше попадал. Тут магазин телефонов. Я там купил свой этот пиксифон. А потом перемену просто телефон. Кстати, у мегафона в Украине у нас 5 же поколений наконец-то появилось. Не, мы красьте в реальной жизни. Вот. Моя модель телефона. <М> <киса> <с> <novo> За росток мне <dies> продали. <с -iro> Магазин там круглосуточек. А вот это уже сотовая вышка. Отличается тем, что тут... Один факер и Или как лю... назвали Смолвский? Блин. Жутка раздражает. Здесь все иначе. О, солнце поднимается. Там также есть вайфай вышка. Так как я там люблю отдыхать. Не тут? Э, зараза где-то. Ага. Посмотрите на координаты, на позицию. Вот здесь находится вышка. Бомб. Пистанзор. Пистанзор стал деревьями, что круто было. Но не все. Так как тут камень есть. А из камня булыжник. Давайте вернемся в деревню. Улин, карта подтормаживает. Не полностью прогружает. Конечно. Упс. А я... У меня же креатив, ребят. Так что мне не страшно. Ну, кстати, я вам не показал. Что за вторые заборы вот эти? Это у нас шахта. А в шахте у нас... Шахта у нас богатая. Вот. Специально так сделал. Сделал всякие дыры. Алмазики. Изумрудики. Рубинов нет, так как. Уже с 1.16, либо еще с 1.15. Руда и блок пропали. Так. О, стоп. А вот. А само оборудование появилось. Прям вкладке природа. Ну там тут еще будет изурудное. Кстати, еще одну. Мой лого. И здесь. Специально решил тут оставить. Прикольненький. Ставьте лайк, если кому нравится. Мои и мой логотип возвращаюсь а я тогда той серии там не было вот этого это мастерская моя с мультфильма, короче я решил скопировать и не рассчитал немного с размерами конечно что... тут подопытная клетка так ты, корова блин бесит она мне если вы хотите мой сет тогда хай наберется хотя бы 100 лайков под мои видео у меня раньше было 3 подписчика я вам дам усид Экстреют. Алло. Пока. <свес> mm, кстати, тут дом мэра. Вот так, редко. Я решил такой домик мэра сделать. <свес> Тоже не было в этой серии. Да тут все многое обновили. <свес> зарплата его. Либо для меня будет зарплата. Хоть... Хотя я тут самый главный. В принципе, в этой деревне, так как никто тут не живет, в принципе, бы было справедливо, если бы я нашел заброшенную деревню и, и все там починил, но я потом еще сделал обзор деревни номер три, то есть еще одна моя вторая деревня, но же жители, а это деревня не жителей. Вот так придумал, почему не жители? Потому что их тут не нет. Не заспавнились. И как вы догадались, конечно, в честь меня, тем протрясание есть как-то слишком сильно переборщился распространением этого Ника. Ну, но... но не суть. Овечки. Красивенькие. Кстати, они были... Там, где заброшка там был такой самый заборчик. А теперь уже какая-то клетка деревянная высокая Может... акация обычный дуб так, этот подзол я решил как загажен на землю использовать она действительно похожа кстати они спотыкаются вместе Немножечко рядом тут. Они с слепились. Вот Это там бар с этим домиком. Я понял, что он будет снести и там построить. Адекватный. А, я его не показал, что в амбаре. Я... В принципе, я показывал в прошлой серии. Жешь, опять. Жиш. Оп. Не понял. Ааа, -а -а, твой ч, я ж Поменял мод. На тот, который нету изумрудных яблочек. Вот поэтому все они пропали. Вот так. Осталось вот это обычная. И рубиновая. Кстати, чем отличить? Вот это такой блеск. Вызоватый, а здесь белый. зато золотое яблоко также присутствует капец да о начинаете мнеть ред я буду показывать как я работаю фермеров в принципе всем это не интересно в принципе уже ютуб канал компот кстати подписка есть те, кто знает этот YouTube-канал и смотрит его, я его с удовольствием смотрю. Сегодняшние новые ролики были э с наступившим Новым годом. Я решил. тогда хотел поставить сезон зиму но я тогда установил мод. Включил, но мода установили, но я его... Ключову для этой карты, но, увы, к сожалению. менялась на ось. Кстати. Если... Никто не знал. Пока типа у меня светящийся. Ну, вы уже заметили, в принципе. Вот эту. И не только факелы. Капец, какая она страшная, эта вышка. Скриншот. А также у меня анимация новая. Жалко, то что я ударил свой канал туда. Романка заставила. Так как я же по секрету снимаю. Так также вейбрейдвул снимать. Какие-то открытия майнкрафта. А также портавент. Хотя я пытался строить, но у меня не выходило вообще на черт. Спросите, больше, что я умею строить? портал вот только на азар, Это самая простая, как раз. Ёммм, дурья. Я специально за... Тут запрятал деревья, это... Что оно не плывое. Здесь же мурашки сейчас. В Кожа в реальной жизни. Капец. Пишите в комментариях, у вас... Карантин будет или нет? Не ну, собой будет. Ну, если месяц Не, если два, тогда обидно будет, так как в феврале у меня днюха. Так, давай, скотина. Кстати, еще кафедру назвали аналогичным. Заметочка. Сегодняшняя ночью. Но это, в принципе, все, ребятки. Все вам показал, в принципе. Да, кстати, в атом газетике даже iPhone есть. Только он называется IOS 11. Ладно, спасибо за про... Понял. Так, а это что такое? Умите в пень. Спасибо за просмотр. Всем пока!